Когда сознательный ум делает нечто противное в вашей природе, бессознательное посылает вам сообщение. Сначала в вежливой форме, потом, если вы не слушаете, в виде кошмарных снов. Кошмарный сон – ничто иное, как крик бессознательного, крик отчаяния говорящий о том, что вы слишком далеко уходите от себя, что вы на грани того, чтобы потерять свое существо. Вернитесь домой. Представьте себе, что ребенок заблудился в лесу, и мать кричит, зовет его по имени. Именно это и есть кошмарный сон. Попытайтесь подружиться со своими снами. Мало-помалу вы увидите, что вы бессознательно Становитесь друг другу ближе и ближе. Чем ближе вы становитесь, тем меньше у вас будет снов, потому что тогда в снах не будет необходимости. Бессознательное сможет передавать сообщение, даже когда вы бодрствуете. Тогда ему не нужно будет дожидаться, что вы заснули. Оно может передать вам сообщение в любое время. Чем ближе вы становитесь, тем более сознательно и бессознательно сливаются и пересекаются. Это великий опыт. Вы чувствуете, впервые чувствуете, в себе единство. Никакая часть вас не отрицается. Вы приняли себя целиком. Вы начинаете становиться целым.